И всем привет, друзья, всем привет, с вами я, Альмир. И в этом видео, друзья, у нас в гостях мой друг Дино. Да. В этом ролике, друзья, у нас битва лаки-блоков. Да-да, сегодня я его выиграю. А может и нет. Подписывайтесь а. на канал. Да, и за лайки. И заодно. Ну что ж, давай начнем. Айда, быстрей. Ну я что? Уже не с нестерпением зашел играть. Да, я вижу, что ты уже выбрал себе свет. Ну что ж, я выбираю зеленый. Ну что, погнали? Да, давай. Ломаем первый лаки блок, и нам выпадает шалкер-блокер. Шалкер-блокер. Девушка. Тебе, наверное, там дало левитацию. Я уже сломаю второй локиб. Ломаем второй лаки-блок, и это просто... Мне выпал какой-то ди какой динамит. Умираю от кого-то, не знаю. Ух ты, тут выросла огромный мухомор, блин. А что ты там творишь? Меня а -а -а. убивает этот шалкер он. Да, тебе надо его убить. Блин, гасты, гасты. Капец. Друзья, Урики. это меня второй раз убивает этот шалкер тупой и я опять лечу ну что я уже сломал в итоге я его убил и пол из лаки блок выпадает на меня ты меня вообще слышишь тут меня этот из одного лаки блока выпала вот такая дорожка из магмового блока я снова полетел да и ты меня снова не слышишь о гасты патроны бьем, бьем, бьем. Да, -бол. Блин, тут заспавнился очень много тентишек Три фаербола на меня полетели Я вообще в шоке, братан Да, блин Что, друзья, продолжаем Сейчас, сейчас, смотри, сейчас смотри. я его убью Да, блин, я промазал Ну что? Хопа, ну, так, так не... Я вижу тебя, мой Он... друг Он не попал И в итоге раз я еще раз умню. Хопа, ну, так Пусть он не попадает пока что Ну что же, я сломаю Лаки Блок И выпадает друзья, Ломаю Добрый... Лаки Блок и выпадает Паук с фа Фаерболом А меня убили прилетел дорогие друзья Я прям видел тебя как ты Спустился из небес. Я украл твой меч. Хо-хо-хо. Во! Спасибо. Ломаем лаки блок, выпадает. Так и я сломал. О, ты. Друзья. Мне выпало Жесть. эти все механизмы капец. Опять. Чуть. Я их всех улетел. выберу. О. Выпадает мне салюты. А ты уже меня обгоняешь походу. Что ж я сломаю лаки И выпал у меня. Эндерсундок, там ничего нет. Ломаем Локи Блок, выпадает. Не знаю, что. Ничего не выпало. Блин, скримеры выпали из... из подводного мира, походу. А -а -а. И, друзья, я перехожу на второй чекпоинт. Все очень easy, А мне это совсем не изи. Ломаем Локи Блок, выпадает нам зомби. Ну что ж, я ломаю Локи Блок. И у меня выпадает огромный лаки блок, смотри. Динар, смотри. Ну что там внутри? Сейчас посмотрю. Секрет на миллион. О, блин, смотри. Тут много тинтежек выпало. В очередной раз умираем. Ничего не можем делать. Друзья, посчитайте, сколько раз уже умер в этом мире. Пожалуйста, пишите в комментариях. Это очень важно. Если на этом видеоролике набирается миллион лайков, выпускается новая часть красная дорожка. Нет, наверняка так не набирается. Ломай лаки-блок, дорогие. Да, да, я слышу, что ты ломаешь там лаки-блоки. Блок на ботом, убил. Так мне выпала какая-то кальчурная броня и по поножи. ЗАЙЦ! Где твой ЗАЙЦ? Все мои страдания. Так, ох ты, тут выросло какое-то дерево. Пока что я не буду трогать. А. И, дорогие друзья, Ничтя... я подошел к, третьей, к третьему чепонту. Да, я вижу. Стивно. Обсидия у тебя. О, о, капец, смотри-ка. Мне дало очень Ура. скорость, блин, большую. Мне только что дало... Скорость! Так, я заспавнился. И у меня опять начал лагать. Ну, это фигня. В очередной так. раз у меня. Так, у меня так, мне выпали какие-то поушены. Ну-ка. Hello, my friends. На нас. Ну, смотри, смотри, смотри. Иди сюда. Иди сюда. Иди случайно выбросил себе. И, дорогие друзья, я уже на третьем чиппойнге и бой. Ты, наверное, какой-то очень хороший профессионал моего уровня. О, алмазы выпали. Так, блин, тут огонь вот заспалился капец. О, сейчас я умру. Так и я умер. И там опять выпали какие-то пушины. Ну что? Продолжаем. Все время падаю и падаю, блин, ничего не могу я делать. опять улетел. улетел. Вот опять и упал. Пока. Так, сломаю последний лаки блог. Из этого, так сказать, спавну. И, и мне давай слайд. Огородик. огородик. Друзья, вы видите? Вот, это? мне выпадает близорукость. Да, смотрите-ка, друзья, у меня выпало этот Обычная Обычно я вот так капец. Зачем она вообще нужна? Так, просто заспанился огонь. Продолжаем. Так. Блин, зараженный крипер. Так, меня спасли. Мой... Получай. Получай. Да ну я спас из этого ловушки, смотри-ка, друзья. Ну что, продолжаем. Там что-то меня стреляешь, что ли? Конечно. Вообще я же ничего не сделал. Просто. <свист> <свист> Ты же не попадешь на меня. И я на последнем чекпоинте, дорогие друзья, ломаю Что лаки блок. Там прыгаешь? И мне выпадает теньки. Да, какие то головы выпали? Ломаю лаки выпадает песок. Я чуть не задохнулся. Ты сделал за лаки блок, мне ничего не выпало. <свист> я сейчас, сейчас тебе этот. И, дорогие Перебибают. друзья, меня бьет молния, не убираю, А мой друг все еще. Так, 20... 20. Почти 20. прошел, пацаны. Е, это аниме. Аниме... Фо, блин, аниме. Вообще не люблю. Так, мне тут выпала вот такая вот вещь, которая телепортирует мне на рандом. Ну и как, как уж Он мне, блин, телепортирует назад. Так блин Я очень а плохо паркур. Мы вот нажимаем лайки блок выпадать немного чего полезного Кстати друзья не забывайте ставить лайки и подписываться на канал А на моем канале, друзья, 70% Пожалуйста подписывайтесь Это как вы знаете очень важно И я на изи выиграл это да я тут написано уже. У -у -у. Так, мне выпало блин, левитация. Я лещу. Только тебя не вижу. Так, друзья, меня запили в каком-то в черном месте. Ничего не могу делать. А с вами Ивангай, версия 2.0. <laughs> ну что ж, друзья, я продолжаю. Динар тут -то уже гуляет, он прошел весь эта карта, потому что я не успеваю. Сложно будет монтировать это видео, потому что Потому что мне, Потом. потому что меня сложно будет монтировать, потому что... Так, ломаю один лаки-лаки, и выпадают в меня эти газ. самые проклятые гасты, блин, я упал нафиг. Ла. Ла. Ла. я опять Ла. на каком-то темном месте. Нет, Вижу газ. кнопку, вот она. Так, я нажал на нее и... Как-то ничего не произошло, ну-ка быстро будем ломать. Лаки-блок. И, друзья, всем спасибо за в... внимание на все. Всем пока. Да, друзья, я буду заканчивать, как уже Динар сказал. Всем Дебили. пока.